избегайте находиться вблизи окна или на чердаке, а также рядом с массивными металлическими предметами. Даже в штормовую погоду, сохраняя состояние покоя, зная правила поведения, можно избежать последствий стихии. Подробнее о том, что делать, если вы попали в штормовую погоду, и о том, как помочь другим, читайте на сайте geocenter.info.